Привет, аудитория. У нас футбольщик, 1-8 Лиги Чемпионов. Хочу рассмотреть ответный матч между английским Манчестером Юнайтед и испанским Атлетиком Мадридом. А, кстати, зашел в прошлом прогнозе у нас коэффициент 1,8 на то, что обе забьют. Ну, а в целом игра эта была довольно-таки равная. Да, Манчестер больше контролировал мяч в первом тайме, правда, допускал много ошибок. Но Атлетика создавал... По крайней мере, больше опасных моментов. А, ну ко второму тайму англичане чуть ли реабилитировались, стали как-то получше играть. Ну, результатом чего был а, забитый гол. Ну, за две недели команды в своих чемпионатах отыграли по три игры. Атлетика все игры выиграл, заработал 9 очков. Ну, а Манчестер Юнайтед удалось заработать только 4 очка. А, к тому же, разгромно он проиграл Манчестер Сити на выезде со счетом 4-1. Понятно, что тут обе команды будут играть на победу. А, с одной стороны, Манчестер играет дома что для него плюс, но с другой стороны есть у него проблемы в стабильности, в взаимопонимании, в сыгранности, ну и в принципе это от того, что не могут они никак найти тренера, который может наладить стабильную игру. Мое мнение, что тут больше будет зависеть от настроения и слаженности англичан, чем от игры Атлетика. А вот тот факт, что Манчестер в домашнем матче в домашних матчах много забивает, имеется плюс Атлетика. Думаю, что без гла тоже Солт Рафарт не едет. Поэтому на Чульбу Победу я ставить не буду. Вот на то, что тотал больше двух с половиной, 2,35 два и тридцать пять вероятно, всего можно поставить, ну и плюс Роналдо забьет, он Яну Облако, ну как вариант можно рассмотреть то, что Роналдо забьет за 2.32 Ян Облако пропускал всего за свою карьеру 4 хитрика и все, все эти хитрики забил Роналдо, поэтому та вероятность, что Роналдо забьет хотя бы один гол, вполне есть, ну а вы же подписывайтесь на канал Пишите комментарии, что вы думаете по этому матчу, с удовольствием почитаю. Ну а так, стараюсь для вас подбирать интересные коэффициенты, делать адекватные прогнозы. Все, давайте пока, ставьте лайки, до следующей встречи.